Словарь. Вибрационная гармония, гармония взглядов. Вибрационная частота, уровень вибраций. Вибрационное совпадение, гармония взглядов. Вибрационное соответствие, гармония взглядов. Вибрация. Гармоничная или дисгармоничная реакция любого объекта по отношению к другим объектам. Внутренняя сущность. Ваша вечная составляющая, определяющая все, чем вы когда-либо были и чем являетесь в данный момент. Она всегда вам доступна, если вы впускаете ее. Все есть добро. Благо является основой для всего сущего. Во вселенной не существует других источников, кроме блага. Если вам кажется, что в вашу жизнь вошло нечто иное, это произошло только потому, что вы выбрали взгляды, временно удерживающие вас в стороне от естественного потока блага. Все сущее источник, откуда все приходит. Все имеет в нем свое начало. Вселенная. Восприятие пространства в определенной мере поддающееся количественному определению. Вы абсолютный. Вы в вашем человеческом облике, испытывающий положительные эмоции, а следовательно не излучающий сопротивление, которое является причиной разъединения с истинным Я. Вы вечное сознание, воспринимающее все на более широком нефизическом уровне, а также на физическом и даже на клеточном уровнях. Желание – естественный результат пребывания в контрастной среде, включающей в себя все самые разные среды. Жизненная сила. Определенным образом сфокусированное вечное сознание. Закон осознанного творения, целенаправленное фокусирование мысли с намерением почувствовать со-настроенность собственным желанием. Закон притяжения, основной закон вашего мира, вашей Вселенной и всего сущего. Все, что обладает сходными вибрациями, притягивается друг к другу. Законы. Неизменно последовательные ответы. Искусство принятия. Постоянное применение процесса, в котором вы целенаправленно выбираете объекты направления внимания. Обязательным условием его применения является четкое понимание того, что вы будете при этом чувствовать. Осознанно выбирая позитивные мысли, вы достигаете вибрационного соответствия со своим источником блага. Источник. Вечный и постоянно расширяющийся вибрационный поток блага, из которого изливается все сущее. Исходная энергия, вечный и постоянно расширяющийся вибрационный поток блага, из которого изливается все сущее. Коллективное сознание все мысли, когда-либо возникшие, существующие и по сей день. Этот объем мыслей существует как коллективное сознание, каждый воспринимающий имеет доступ ко всему, что когда-либо воспринималось. Массовое сознание. Объединенная осознанность большой группы воспринимающих. Обычно этим термином обозначают осознанность людей планеты Земля. Медитация. Успокоение ума, позволяющее остановить все мысли, сопротивляющиеся вибрационной со-настройке с источником. Не Нефизическое. Вечное сознание, являющееся основой для всего физического и нефизического. Передовой край мысли. Состояние релаксации и сознательного обдумывания идей с намерением прийти к новым открытиям. Поток блага. Вечный и постоянно расширяющийся вибрационный поток, из которого изливается все сущее. Поток сознания – вечный и постоянно расширяющийся вибрационный поток, из которого изливается все сущее. Поток энергии – течение электрического потока, являющегося основой всего сущего. Потребность – Естественное желание, рождающееся посредством сравнения и оценки любого жизненного опыта. Принятие. Состояние соответствия благу, идущего к вам из Источника. Направление внимания на то, что позволяет вам излучать вибрации, соединяющие вас с естественным потоком блага. Не следует путать с терпением. Терпение — это когда вы видите что-то нежеланное, чувствуете вибрационное подтверждение этой нежеланности, но сознательно удерживаете себя от того, чтобы физически отвергнуть этот объект, то есть терпите его. Принятие же подразумевает сознательное направление внимания только на то, что послужит причиной возникновения вибраций, находящихся в соответствии с источником. Когда вы находитесь в режиме принятия, вы всегда чувствуете себя просто великолепно. Процесс творения. Электрический поток, идущий от основы всего сущего и направленный на конкретные идеи. Режим принятия. Вибрационное состояние, характеризующееся отсутствием сопротивления, и абсолютным соответствием источнику. Руководящая система. Ощущение вашего энергетического состояния, показывающее, находитесь вы в состоянии соответствия источнику или нет. Самость. Любая точка осознания. Точка, в которой начинаются все восприятия. Связь или соединение, пребывание в вибрационном соответствии с источником. Созидательная энергия, электрический поток, идущий от основы всего сущего. Созидательные жизненные силы, электрический поток, идущий от основы всего сущего. Сознание. Осознанность Сознательное творение Фокусировка на своих желаниях при осознании собственного вибрационного состояния и соединения с Источником Сущность Исходная энергия, сфокусированная в определенной перспективе Нефизическая сущность — это сознание, воспринимающее из нефизического мира Физическая сущность или человеческое существо — это нефизическая энергия, воспринимающая через физическую перспективу. Творец — тот, кто фокусирует созидательную энергию. Эмоции — внутренний физический ответ на текущее вибрационное состояние, причиной которого является то, на что вы направляете свое внимание. Эмоциональная установка – наиболее часто испытываемая эмоция. Эмоциональное руководство – осведомленность о том, что вы притягиваете, основанное на ваших ощущениях при направлении внимания на различные объекты.